В данном видео я хотел немножко детально поговорить про лаунчпэд, так называемый, про первичное размещение продажи токенов. И прям хотел записать один из процессов, как это все происходит, на примере одного пресейла, к котором я хочу поучаствовать. И после окончания раздачи токенов после начала их торговли, тогда уже окончательно выложить видео, чтобы в будущем, кто захочет поучаствовать тоже в пресейлах, мог уже понимать, как этот процесс происходит, в чем у него особенного и как вообще технически все это должно происходить, как все это будет. Итак, давайте начнем по порядку. Ну, во-первых, говорим мы о токен сейле, первичной продаже новых монет от какого-то проекта. Ну, это может быть, во-первых, новые монеты, а могут быть и новые коины. Если новые монеты, то будет ICO называться и нишу Coin Offering. Но здесь вот некая есть аналогия между физическим миром, где IPO есть, и начальный вывод на биржу акций какой-то компании. Здесь выводится на биржу, в цифровой мир выводятся монеты, коины. Это может быть ITO, когда это Initial Token Offering, то есть отличие монет от токенов, я это рассказывал в своем курсе, и отдельная тема для обсуждения, то есть монеты это непосредственно криптовалюта, которая действует на блокчейне, а токен некая надстройка над блокчейном. Это не значит, что ну, токен тоже может при его достаточной, Распространенность в конечном итоге может даже и на нескольких биржах обращаться, но тем не менее изначально вот каждой монете присущен свой, свой блокчейн, а токен нет. То есть монета более общее такое понятие. И монете присущен майнинг как таковой, то есть это одно из ее свойств. То есть различия между этими понятиями есть. Но сейчас это не самое главное. Самое главное, что это вы... Попытаетесь купить это монеты до того, как они вообще начинают поступать в свободную продажу. Есть еще IGO, например, Initial Gaming Offering, когда какие-то ну, специальные там, токены для игры предлагаются. А, уже не принципиально, а принцип, схема, сама механика будет одинаковой во всех случаях. В чем вообще смысл и вообще зачем в этом участвовать? Ну, по статистике, если проект ну, достаточно хороший, то при старте продаж может быть э, рост активов, а может быть актив и существенный рост. Я сейчас покажу пример одного из а, прицелов, когда был просто гигантский выстрел и так называемые там, тысячи иксов можно было заработать, то есть тысячу раз увеличить свой депозит с, буквально за короткий период. Но вот сейчас я буду рассказывать про пресейли на бирже. Как правило, те монеты, которые или токены, которые появляются на бирже, к ним больше доверия, потому что крупные биржи типа Bybit, Binance, KuCoin, они не предлагают всякую, ну, такую хайповые монеты, которые предназначены только для того, чтобы разогнать их баланс. И после этого основатели этого вот этих токенов, начинает их продавать, фиксирует прибыль, а дальше эта монета просто скатывается в ноль, в минус и в никуда. То есть обесценивается полностью. Идет, значит, идет вот период сейчас на байбите, сейчас покажу. Сейчас идет период снимков баланса идет, потом идет подписка, раздача, период распределения токенов, дальше опубликуются результаты распределения, кому сколько хватило, и дальше уже начинаются торги на бирже, где вы уже можете принять свое решение. Если очень быстро выстреливать, можно сразу продать, можно частично зафиксировать. А если действительно интересный проект, то можно их оставить в надежде, что он будет, даст огромный профит. Э, ну, Как, например, с биткоина получилось, что биткоин, тот, кто его держал там годы, стал просто миллионером, а некой миллиардерами стали. Сейчас я хочу пример просто одного токена, э, который перед вами, э, который вот «Старт продаж» просто в первый же день фантастический выстрел и дальше токен вот в течение там месяца рос рос рос рос и можно посмотреть результаты это запуск был токена на бирже binance вот подписка была закончена 9 марта подписка была за токены этого этой биржи bnb и на тот момент цена токена была 393 доллара а то есть за один токен новый можно было купить всего лишь за 1 цент приблизительно. А 9 апреля цена этого токена составляла уже 2,3 доллара. Итого результат 2300%. Сейчас, кстати, на момент записи торгуется даже еще дороже, то есть можно было там больше 3000% заработать. Но вот за месяц 2000% просто фантастический результат. Конечно, даже если из 10 проектов у вас один так выстрелит, вы окупите свои вложения. Поэтому, именно поэтому участвуют вот в таких пресейлах. И это может быть очень-очень перспективно. Давайте посмотрим, где это все можно вообще найти. Ну вот смотрите, биржа Binance. Вот как раз проект, который я рассказывал. Он есть в разделе EON. Вот если на сайт заходите, EON, EON И здесь есть Launchpad. Вот сюда заходите. Здесь вы можете всегда посмотреть а, новые проекты, которые будут. Но вот сейчас проект завершенный. И больше пока новых нету здесь проектов. Но вот последние проекты здесь, вот которые были здесь показаны. И там очень у всех проектов были очень хорошие результаты. Если мы возьмем биржу KuCoin, то здесь это находится в разделе... Смотрите, здесь в разделе он называется это Spotlight. Давайте посмотрим, что здесь есть. И здесь тоже последний проект 17 марта завершенный. Пока на текущий момент ничего нет. А если мы зайдем на биржу Bybit, то вот здесь в разделе торговать Launchpad мы увидим, что текущий проект, вот он находится здесь, это Apex протокол, который позволяет упростить работу с деривативами. На первый взгляд, это очень серьезный проект, не просто какая-то там... Это, конечно, не для того, чтобы его разогнать и... Потом избавиться от этого проекта. Проекты есть, перспективы есть, будущее. И смотрите, здесь вот на Байбите есть такая новость. Раньше можно было подписываться только за а, токены, токены этой биржи BIT. А сейчас еще есть вторая возможность. И есть еще возможность раздачи в USDT. -шках. Но здесь вот смотрите, давайте смотреть. Открываем вот сюда проект. То есть здесь можно зайти на сайт этого проекта, white paper посмотреть, правила, условия проекта есть, ну и частые вопросы. Вот здесь вот как раз четыре этапа. Сейчас идет период снимков баланса. Сегодня ночью уже сняли баланс. А, у меня было 100 бит зарезервировано под этот присел, а, И сейчас вот баланс сказали пополниться в течение суток, пока еще вот из-за большого объема расчетов баланс вашего кошелька будет обновляться с задержками. Вот, поэтому я надеюсь, что он появится там. Сегодня сняли ночью, значит завтра появится. Это первая возможность подписка за это. Здесь гарантированная подписка. И здесь выделено вот 8 миллионов апексов. На одного пользователя я могу только получить 7 апексов. И получается это... То есть давайте посчитаем. Вот я считаю 7 делим на 0.05. Получается... Умножаем на 0,5 и получается, соответственно, на 350 долларов. Я могу поучаствовать в этом проекте, это максимально. То есть мне 350 долларов. Здесь на Bybit нельзя несколько аккаунтов регистрировать, только на один аккаунт можно, иначе могут вообще забанить, ничего не дать. Ну и появилась вторая возможность раздачи за USDT. То есть не нужно держать токены бит на которые волатильность подвержены. Можно в стейблкоинах, но здесь распределение на победителя 400 апексов. Соответственно, тут те, кто вложит, внесут вот эту сумму, здесь нужно 100 сдтшек внести, то есть 100 долларов, и будет между победителем разыграно, и получится, соответственно, вот 2000 АПЕКСов. Соответственно, получается, давайте посчитаем, 2000 делить на 400, 5000, вот 5000 участников получат, соответственно, вот эти награды победителя. Если участника будет меньше, получат все. Если участник будет больше, то получат, соответственно, не все, а те, кто выиграет. То есть, ну, здесь некая лотерея. Ну, вот такой вариант, тем не менее, есть. И ждем мы сейчас следующего этапа, когда уже надо будет здесь выбрать, по какому я буду участвовать способу. Либо здесь по подписке, либо по раздаче вот, по лотерее. Вот, ждем второго этапа. Значит, пять дней будет сниматься а вот этот баланс, средний баланс должен быть у меня не меньше 50 бит за эти 5 дней. То есть я могу там в день у меня может не быть, потом я внес там 1000 бит, потом там 500, потом опять нет. То есть средний баланс просуммируется, на 5 дней поделится, должно быть не меньше 50. А потом я уже смогу этот баланс зафиксировать, пока вот эта клавиша недоступна, зафиксировать и уже тогда ждать следующего этап. То есть, ну когда дойдем до этапа подписки и раздачи, Соответственно, я опять продолжу запись данного видео. Все. Итак, продолжаем. Начинается снятие баланса. Первый этап. Раздел «Торговать», лаунчпад Заходим. Вот у нас текущий период снимков баланса. Так, заходим и смотрим. Здесь снимается ночью по московскому. Время, если смотреть, то тут получается, соответственно, период снятия баланса с 3 часов ночи. Два дня уже прошло. Вот давайте посмотрим «Бит». Снятие баланса бит. Смотрим подробнее. И вот за два дня уже снятие баланса произошло. Третье снятие тоже было, но появляется она через сутки. То есть на следующий день. Сегодня ночью сняли. Только на следующий день я его вижу здесь. А теперь возвращаемся сюда. И смотрим вот здесь вот, где раздача, где лотерея будет, кто выиграет. Здесь смотрим. И тоже у меня снят мой баланс. Так, смотрим. в SDT. А в USDT, видите, у меня снялось было 609, на следующий день оказалось 226. Итого среднее получилось 416 USDT. То есть здесь э, средняя арифметическая возьмется за 5 дней. Поэтому если в первый день не успели снять, то в следующий день нужно будет вносить больше, чтобы у вас, соответственно, суммарно баланс получился э, равный не меньше 100 УСДТшек. Ну все, теперь, э, соответственно, ждем, когда закончится 5 дней будет сниматься баланс, и затем уже ждем следующего этапа. Итак, прошло 5 дней, когда у нас снимался наш, делаю снимки нашего депозита. Опять заходим на Launchpad, биржа Bybit и смотрим. Так, вот у нас текущий и у нас сейчас период подписки. Период подписки. То есть снятие депозита закончилось. Теперь период подписки. Давайте сюда кликаем. Заходим. Вот период, точнее, снимка балансов закончился. Теперь идет подписка или раздача. Здесь у нас есть два варианта. Ну, у меня, поскольку вот снимался баланс за 5 дней, у меня есть и USDT. Я могу зафиксировать 100 USDT, чтобы выиграть долю в распределении. Но я хочу дополнительно гарантированно получить вот эти токены. Поэтому давайте еще раз зайдем подробнее. Посмотрим, вот снимался депозит. но ну, поскольку у меня вот эти монеты лежали, то у меня баланс не менялся. А вот у СДТ у меня баланс менялся. Я просто торговал на эти токены, и поэтому у меня количество, ну, было постоянно менялось оно. А то у меня было там 700, то было 0. Я совершал операции арбитражные между стейблкоинами, и у меня получилась вот какая-то такая сумма за 5 дней все этот период закончился и соответственно тогда а, мы вот эта клавиша зафиксировать она у нас а, стала активной и теперь мы можем ее соответственно сейчас нажать нужно это делать в определенный день так смотрим подробности а, максимальная сумма инвестиций 100 бит понятно потому что у меня был такой баланс после подписки на распределение смотрим а, токены токенов вы не сможете приобрести тики для участия в раздаче да хорошо все я подтверждаю так виноват вот нужно инвестируйте здесь нужно соответственно указать сколько я нажимаю максимальный вот у меня получается 100 бит и теперь я нажимаю подтвердить все подписка так зафиксируйте чтобы подписаться на распределение всего участников 32 тысячи, общая сумма инвестиций. Все, я записался, и я среди 32 тысяч 279 участников, один из них я. Соответственно, вы точно так же могли сделать подписку. Все, период подписки у нас идет, и период распределения у нас будет, соответственно, здесь указано время с 11 часов, значит по Москве это будет с 14.00 с 14 до 15 теперь ждем периода распределения и затем у нас будут результаты распределения и начинается новый токен должен начать торговаться, будет включен в листинг на спотовой платформе Bybit ровно в 15.00 должна начаться торговля все, ждем следующего этапа так, остается чуть больше часа до начала уже торговли по нашей паре и давайте посмотрим, в Launchpad опять зайдем. Так, вот, смотрите, здесь уже появился следующий проект, который два дня остался, а вот он, Apex протокол вот здесь вот есть. Сюда нажимаем, смотрим. Так, вот он появился. Так, э, подписка закончится через 28 минут. Вот еще пока здесь можно подписаться. Так, я уже зафиксировал. Как видите, количество участников уже <coughs> увеличилось. Здесь уже общая сумма инвестиций, смотрите, тоже растет. И теперь давайте попробуем найти, появилась ли уже на споте данная валютная пара. Я несколько дней назад заходил, и там ее не было. Давайте зайдем в рынки. Можно в рынки, потом можно было сразу зайти на спотовую торговлю. Ну вот здесь спот, и давайте посмотрим. Апекс. Так, вот эта пара есть. Вот она есть. И давайте перейдем к торговле. Посмотрим, доступна ли она для торговли. Нет, вот как видите отчет до листинга. Листинг произойдет через одну 1, 1 час, 27 минут и 53 секунды. То есть идет отчет. И мы уже непосредственно в момент старта листинга будем с вами ждать, что же произойдет с данным токеном. Самый волнующий, интересный момент. Ждем. Итак, подписка закончилась. Начинается период распределения. И давайте смотрим. Я вложил 100 бит и получил... Рассчитываю, я максимально мог получить гораздо больше. Давайте посмотрим и посчитаем. Итак, я получил всего лишь 5 токенов. Очень мало. И заработать на них, конечно, особо-то не получится. Итак, смотрим, что у нас здесь получается. Итак, ну справа понятно, это тот, кто играл в лотерею. Вот у них выигрышные номера. Вот тут можно посмотреть, какие... Номера, так я понимаю, каждому участнику предоставляет свой номер. И по номеру вы можете посмотреть, кто выиграл. Ну и вы увидите, соответственно, вам зачислят 400 апекс на, соответственно, ваш счет. Ну, кстати, да, вероятность, шанс на выигрыш был 40%, достаточно высокий. Поэтому, наверное, имел смысл в данном случае поиграть в лотерею. Ну, я пошел по пути подписки, по пути подписки и мне, соответственно, получилось всего лишь 5 токенов. Почему так мало? Давайте смотрим. Итак, количество вложенных токенов у меня 100, а всего сумма инвестиций, вот видите, 158, 271, 70. Формула, по которой рассчитывается количество токенов, это мы берем количество вложенных на общую сумму вложенных и умножить на общее количество всего токенов, их было 8 миллионов. Итого я получаю, получаю всего лишь 5 токенов. Максимально было заявлено, что я могу получить 7000, но для того, чтобы получить 7000, мне нужно было вложить приблизительно 150 тысяч на 150 тысяч бит, но это даже больше порядка, ну, больше 150 тысяч долларов мне потребовалось для того, чтобы получить вот максимальную подписку на 7500 токенов. Ну, теперь ждем открытия. Этот был лаунч-под тестовый, и сейчас... Уже меньше, чем через час мы сможем посмотреть, а что же будет происходить с токеном и как можно было на самом деле заработать на вот этом пресейле. Итак, остается 20 секунд, уже меньше, до старта торгов, новой, старта торгов новой торговой пары Apex. Давайте посмотрим, как она откроется. Цена была 5 центов на пресейле. И посмотрим, что произойдет. Никогда, честно говоря, не наблюдал начала торгов по паре. Появился стакан. 5 центов. Начинаем с этой же отметки. Так, ну вот видите, уже 5 центов, а уже 0,3 доллара наторгуется. То есть вот на приселе, кто сейчас э, может реально закрывать десятикратник. Да больше уже. А, нет, 10 еще нету. Ну, вот, 10, вот э, как раз здесь, смотрите, 0,5 долларов. То есть 10 десятикратник э, фиксировали. Вот. 10 закрывали. Давайте объем посмотрим. Ну, объем, конечно, фантастический. То есть 2 миллиона, да, люди закрывают. Ну, у меня, поскольку а, всего лишь там на 0,3 цента, поэтому я пока подожду и закрою, наверное, 3 доллара, не знаю, может быть. Ну, сейчас я так понимаю, кто вкладывается чисто на пресейл, вот, он вот здесь, вот, мне кажется, вот прямо на лимитке стояли. Десятикратник. Закрываем 10 раз. И все, и выходим. И дальше уже смотрим по ситуации. Ну, я бы, честно говоря, делал бы так, если бы входил реально там на какой-то большой объем. Там, ну, скажем, там, у меня получилось бы их там на 5-10 тысяч долларов. Я бы, конечно, фиксил бы именно десятикратник. Ну, больше сложно загадывать уже. Сто 100 или тысячу раз увеличить свой депозит, ну, достаточно сложно. Точнее можно, но рассчитывать на это. Я считаю, что это такой неоправданный оптимизм, наверное. Ну, смотрим, как развивается ситуация. Ну, нашли, дошли опять где-то до полдоллара. И вот первая красная свеча, первый откат. Ну, много фиксились, я так понимаю, на первой свече сразу. И дальше пока, ну, такая более-менее стабильная торговля. Но ну, вот тоже видно, что здесь начинают э, тоже фикситься. Видишь, что ну, рынок прям не летит дальше вверх. Не знаю, мне очень сложно оценивать, потому что, но ну, впервые я наблюдаю старт торгов и что будет дальше, но тут вообще просто никаких нет идей, потому что, естественно, если всего там 5 или 6 свечей сформировалось, никакой анализ здесь вам не поможет. Тут только э, понимать и опыт какой-то именно вот таких пресейлов, как люди себя ведут, когда фиксится, когда, естественно, здесь... Э, Инвесторы, все, кто инвесторы, они все входили по 5 центов. Кто участвовали уже в этих свечах, это все спекулянты. Вряд ли в целях инвестиций нужно было покупать именно сейчас. Тогда уж есть смысл посмотреть, что с этой монетой произойдет в течение там, месяца, там, ну, может быть, нескольких недель хотя бы. Как на нее отреагируют другие инвесторы? Потому что без инвестиций ну, развитие монеты сложно получить. Даже если она, ну, супер, наверное, будет какой-то а, убийственный проект. Не знаю, можно что сейчас предложить, потому что такое количество выходит проектов, и большинство из них просто уходит в никуда, в минуса и исчезает. Ну, и, кстати, такая интересная особенность, что я могу продать только а, минимум 20 апексов. А, то есть, соответственно, поскольку мне их 5 мне дали с моим распределением, то я их, собственно, и продать-то не могу. 5 я ставлю на продажу 100%. продать 100 процентов минимум 20 нужно то есть мне нужно либо докупить их и продать ну вот можно всегда сделать то есть я могу соответственно цена которая меня устроит там просто купить 20 и потом продать 25 сразу есть, ну в этом тоже ничего такого страшного нет немножко больше там потеряю я на комиссии хотя здесь комиссии 0,1 процент процент то есть ну ничего собственно я особо не теряю все оставляем эту монетку и я думаю что продадим ее не сегодня а в ближайшее время теперь вы представляете как проходит сама процедура и можете запросто поучаствовать в следующем проекте ну первая возможность это иметь больше токенов в запасе для дополнительной подписки смотрите это первое. Второе. Можно выиграть в в надежде, что участников будет немного и вы получите свой ну, может быть с какой-то вероятностью там хотя бы 50%. То есть фактически каждый второй пресейл вы будете э, получать вот эти э, токены для участия. И вот в данном проекте, который я рассмотрел, их конечно было бы гораздо больше при тех же э, вложении той же суммы. Э, вы получили бы их ну, в десятки раз больше. Но рассчитывать нужно именно на или на 5, наверное, 10-кратник. И свой свой прибыль, или хотя бы 50%, чтобы быть готовым к тому, что в каких-то проектах вы потеряете все свои инвестиции. Ну, может быть, там останется какой-то мизер, который просто не будет иметь смысла вообще продавать. То есть, да, выделяете, скажем, 1000 долларов, участвуйте по 100 долларов в каждом проекте и зарабатываете. 2-3 проекта у вас выстреливает, получается, 2000 долларов у вас уже есть из двух проектов, выстреливших в 10 раз. Все, остальные проекты, даже если все соскамятся, вы все равно останетесь в плюсе. То есть вот нужно как-то так действовать. Но, конечно, не будет, если вы участвуете в таких проектах, как на биржах, они, конечно, не могут сразу прям скатиться в ноль. Но вероятность это достаточно низко, потому что там вот просто случайные люди на биржах не листятся. проекты. А Бирж много, я уже говорил, да, Кукоин, Binance проводят, Байбит, другие биржи, будем рассматривать обзоры, Пробуйтесь, пытайтесь. Значит, смотрите, еще раз вот смотрим по подписке. Сейчас, кстати, вот новый проект появляется. Можете в нем поучаствовать, если вы видео сразу после выхода смотрите. И смотрите, здесь получается, вот сколько максимально можно здесь поучаствовать? 80 тысяч подписка. Так, 80. И каждый стоит 0, 5 а, 0, 0,05. А, 0,005. Вот так вот то есть 400 долларов 400 долларов но это при условии если не будет слишком много участников. если много будет участников их будет например там гораздо больше суммы чем будет раздаваться будет участвовать то получится там может быть не 400 там а вот как в данном проекте получилось там копейки там 0 5 центов смысла в принципе вообще никакого интереса нет вот но вы можете поучаствовать вот в раздаче, то есть в лотерее, давайте посмотрим, а сколько в лотерее можно заработать. На каждую будет 4000. Умножаем на 0. тоже 5, получается вот, на 20 долларов. Ну, хотя бы 20 долларов. А что если 20 долларов выстроить 10 раз, вы получите 200. Тоже хорошая перспектива. Поэтому думайте, то есть ну, в лотерее, если будет мало участников, то вы получите гораздо больше Скорее всего, если это такой а, интересный проект, а, чем подписки. Но если у вас много денег, и вот здесь вот после подписки, а, скажем, а, вы вносите необходимый баланс от 50 бит, а, но имеется, есть у вас на счету и во время снятия а, балансов а, больше, денег, то вы можете всегда подписаться и увеличить свою подписку, чтобы получить больше токенов. Но для этого нужно заранее, там за 5 дней, и эти деньги иметь на счету, когда у вас будет сниматься баланс. Вот, думайте, решайте какой вариант вам больше подходит. Спасибо всем за внимание. Не, не забудьте поставить лайк, если вам видео понравилось. Не забудьте подписаться на телеграм-канал. Надеюсь, что вам с данным видео будет гораздо проще э участвовать в следующ следующих ланчпадах. Спасибо за внимание.